Дорогие друзья, я напоминаю, что у меня есть платная онлайн-консультация. Покупая платную онлайн-консультацию, вы сможете, соответственно, поддержать меня, канал, мое творчество и получите много интересной информации для вас как по психологии, так и медицине. Также вы можете приобрести мою книгу по психологии «8 психотипов», которая, я думаю, что скоро появится. Смотрите внизу ссылочку на книгу или можете получить с моим автографом распечатанный вариант всего думаю что будет стоить в районе двух рублей уже бумажный экземпляр и соответственно напоминаю что этим вы поддержите мой канал мое творчество спасибо за внимание и да пребудет с вами здоровье